Неоднократно, несколько раз, ну, еще там, где работали, <связан> в горном институте, вот <связан> я приходила, э, там несколько раз я приходила со своими болями, и потом помог мне сделать операцию, направил меня правильно, <связано> сделали операцию, и вот сейчас опять я пришла <связано> к вам. Спасибо большое вам. Я вас верю. И вам полностью как бы это доверяюсь. Спасибо вот. большое.